Да, нужен. Ты сам служишь? все вот это вот? Я, я все положу. Скажут когда, да, и чипом туда впираться. Я. А почему не Я не складываю. Складывать я имею вот сюда. А Вот, сюда сложилось? А я, я пока это. Посадчий <соцкий> папа набрал своим кошек корма. На собственные. Заработанные еще две котяты, для котят, там, написано Для котят, ты их оставишь, все котята которые не родятся? По карте. карте. Наберите карту. И черт туда же положу. Спасибо большое.